День добрый, дорогие друзья, партнеры в компании СНГ. Я Игорь Черноусов, и данный ролик записываю исключительно для вас, чтобы рассказать, какие бонусы, связанные с YouTube-продвижением, получают члены моей команды. То есть люди, которые зарегистрировались в компании СНГ по моей реферальной ссылке, то есть которые нажимали на кнопочку ⁇ Вступить в команду ⁇ либо нажимали... Нажимали по старинке на ссылочку мою реферальную под данным видео. Друзья, я в компанию SNG пришел только потому, что компания занимается продвижением, раскруткой, то есть трафиком. Вот. И у компании есть сервис, посвященный YouTube. То есть, YouTube для меня это работа, это мое хобби, это то, что мне нравится, и то, что дает мне и деньги и удовлетворение. Друзья, <coughs> если вы хотите получить целевой внимание, именно целевой теплый и практически бесплатный трафик по сравнению с другими методами рекламы то вам нужно использовать youtube то есть нажимайте на вступить команду нажимайте на ссылку регистрируйтесь проходите бесплатную регистрацию в компании и я вас этому научу значит, как правильно зарегистрироваться в компании снг есть ролик у меня на канале то есть там ничего сложного нет значит как я буду делиться своими знаниями то есть я Планирую провести ряд живых вебинаров в режиме «Вопрос-ответ». Я расскажу практически все, что я знаю о YouTube, ну практически, и помогу вам с вашими роликами, с вашими каналами в пределах вот наших вебинаров. Вебинары будут проходить, как я уже сказал, вживую. А времени проведения вебинаров вы получите извещение в скайпе, то есть поэтому добавляйтесь в мой скайп, кому это интересно. На вебинары будут ходить все, кому интересен YouTube. Неважно под кем вы зарегистрированы в компании СНГ, неважно зарегистрированы ли вообще вы в этой компании. Если вам нравится YouTube, то добавляйтесь в скайп, приходите на вебинары, будем общаться. Значит, на этих вебинарах я ничего вам не буду продавать э, в плане каких-то там инфопродуктов и так далее. То есть э, вебинары будут иметь практическую пользу для вас. Вебинары будут проходить один или два раза в неделю. Сейчас у меня плотный график. Я сам э, вписался в vip тренинг по YouTube, то есть продолжая учиться, постоянно однозначно поделюсь теми знаниями, которые приобрету на этом закрытом vip <вип> тренинге э, именно с вами. Вот, но в любом случае для проведения вебинаров по ютубу я найду время друзья, сразу хочу сказать, что если вам требуется какая-то индивидуальная помощь лично от меня связана с ютубом либо вы очень интересуетесь ютубом но вам там не с кем там пообщаться и так далее тогда надо вам поступить следующим образом вам необходимо войти в компанию на платный аккаунт то есть после регистрации оплачиваете те 30 долларов которые от вас хочет получить компания и вы становитесь моим платником в этой компании вот именно этим людям я буду помогать индивидуально всем помочь индивидуально я естественно не смогу, я такой задачи и даже перед собой не ставлю значит тех, кто заходит на платный аккаунт в компанию СНЖ, вот платят эту тысячу рублей э что вы на эту тысячу лично от меня получите? Значит, первый бонус – это бонус, связанный с членством в закрытой группе. Сейчас, конечно, может кто-то сказать, что ну, какой-то бонус, там, все это дают. Друзья, с моей точки зрения, вот это самый главный бонус, потому что если вы хотите достичь успеха в чем-то, то вам нужно соответствующее окружение. То есть люди, которые идут в этом же направлении, занимаются, вам нужно общаться, обмениваться опытом и так далее. Дело в том, что людей, которые сейчас знают YouTube от и до, их нет. Вот поверьте, любой гура, который говорит, что он знает все о YouTube, он врет. Потому что YouTube это меняющаяся, динамически меняющаяся структура. Он внешне меняется и однозначно меняется внутренне. Это все замечают по работе его роботов. Поэтому понять, как работает YouTube можно только проведя какие-то практические эксперименты. То есть тесты, то есть как вот эта фишечка работает, как вот это. Один человек это не в состоянии сделать. То есть это можно сделать только командой единомышленников. Вот в такую команду единомышленников, в команду людей, интересующихся YouTube продвижением, я вас и приглашаю. Конечно, группа будет создана, когда таких людей наберется несколько. Но думаю, что в результате наших вебинаров такие люди однозначно найдутся. Далее пойдут уже такие традиционные бонусы. Это бонусы, подарки первый бонус связан вот с этим замечательным курсом, который сделали два прекрасных человека. Это Евгений Попов и человек, которому я благодарен во многом. Человек, который мне привил любовь к Ютубу, это Эльдар Гузаиров. То есть очень много курсов на данный момент сейчас связанных с YouTube. Я не буду их оценивать, не буду оценивать их авторов. У меня практически большинство из них есть. Я вам уже как компетентно могу сказать, что наиболее качественно, наиболее подробного курса о Ютубе, который вот выпустил Эльдар вместе с Евгением Поповым, его реально нет. Просто посмотрите на объемы. И это не один курс. В этом курсе Эльдар сделал три курса по Ютубу. Это YouTube Мастер, флагманский курс. YouTube для блогеров. YouTube для бизнесменов. Тематика просто ну, подробнейшая, то есть освещено практически все. Евгений Попов со своей стороны записал три курса, связанных с обработкой и записью видео, создание красивых эффектов, как выбрать оборудование для съемки. То есть, покупая такой курс, у вас полный комплект от А до Я. Как снимать видео, если вам это интересно, и как его продвигать на Ютубе. Великолепный курс, всем его рекомендую. Значит, Сам курс я естественно не дарю, потому что это будет некорректно к отношению к авторам. Потому что они работали над этим курсом несколько месяцев. То есть ильдар заявил об этом курсе еще в январе, а вышел он только летом. И раздавать этот курс просто так в подарок это ну, неправильно будет. Но у этого курса есть бонусы. Эти бонусы в момент раскрутки курса авторы раздавали, но ну, тем, кто успел. Вот. Я не успел, но приобретя курс, эти бонусы, естественно, у меня появились. Поэтому вот эти вот бонусы это 4 таких маленьких, маленьких мини-курса, но которые охватывают самые важные моменты. Я высылаю своим платникам бесплатно. Поверьте мне, вот этого вам хватит для того, чтобы начать уже прям что-то делать активно на Ютубе. Если вас заинтересует более подробно курс, а однозначно заинтересует, когда вы посмотрите, как, как Альдар все это дело рассказывает, вы, естественно, нажимайте на кнопочку, которая сейчас мелькает на экране, узнать подробнее, заходите на страничку и читайте более внимательно об этом данном курсе. Курс даже можно купить не целиком а конкретными уроками а если кто умеет продавать то подключайтесь к партнерской программе данного курса и будете продавать замечательный продукт по которому вы не получите ну, никаких, никаких нареканий если хотите можете подключаться к другим партнерским программам вот Евгения Попова как продавать инфопродукты через youtube я в рамках вебинаров обязательно вам расскажу вот первый бонус Следующий бонус уже чисто от меня Я каждому из вас сделаю ролик с активной кнопкой Вот как сейчас кнопочка узнать подробнее о курсе Или кнопочка которая была раньше вступить в команду То есть нажав на эти кнопочки вы попадаете на ресурсы какие-то Либо на сайт Евгения Попова Либо на страничку регистрации Вот я вам сделаю Такие же кнопочки применительно к вашим проектам. Вот если у вас нет хостинга, нет доменов, я пока сделаю переадресацию через свой хостинг, чтобы вы не тратили лишние деньги. То есть это тоже нормальная экономия денег, поверьте мне. Хостинг и домен стоят денег. Следующий бонус ⁇ это бонус от человека, который привел э, YouTube в Россию. Это Тимур Таджидинов. Э, его известная книга, его бестселлер как стать первым на ютубе то есть книга писалась в 2012 году но то о чем говорит Тимур в этой книге оно актуально и сейчас конечно некоторые моменты он уже не пользуется некоторые сервисы он не использует но э, тематика связанная с подбором семантического ядра, как подобрать ключевики к видео, ну то есть самое важное это все актуально и сейчас и Тимур в своей книге очень все хорошо это рассказывает далее опять же бонус от Тимура Таджидинова это его чек-лист по оптимизации видео, то есть если вы не часто загружаете ролики на YouTube, то вот такая шпаргалочка что в какой последовательности вам нужно делать, она вам однозначно поможет классная вещь то есть рекомендую то есть тоже вы все это получаете ну, от меня бесплатно ну и так как э, все таки мы с вами занимаемся трафиком я дарю вот такой вот известный курс он называется рев этот курс с моей точки зрения очень просто и хорошо рассказывает о том как привлекать рефералов потому что без рефералов ничего ни в каком проекте вы не заработаете то есть научитесь привлекать рефералов научитесь подтягивать трафик из разных мест вот как это делается в этом курсе достаточно просто рассказано все будете всегда на коне значит друзья кто решил перейти на платный аккаунт пожалуйста пишите в Skype, что вы мой платник я вас добавлю в отдельный списочек и буду уже работать с вами индивидуально если вы решили просто узнать более подробно о YouTube пишите также мне в skype будете получать приглашения на вебинары будем общаться будем изучать очень известный сервис youtube Благодарю всех кто досмотрел данный ролик до конца если он вам понравился нажмите пожалуйста нравится под видео если у вас возникли какие то вопросы пишите комментарии под видео я отвечу помогу расскажу сейчас правда болею уже неделю не читаю но обязательно отвечу то есть я Стараюсь выполнять свои обязательства Если считаете, что данный ролик Будет полезен вашим друзьям в социальных сетях Поделитесь им, пожалуйста Нажав на кнопочку поделиться Большое спасибо Добавляйтесь в скайп Подписывайтесь на канал Всем удачи, до свидания